Can a PM? Но не теряют подростку хомяки И перед меня нет другой задачи Мы хомяки, мы помяки, И мы хомячи И мы хомячи Птички себе в этой семьи порою I'm Мы хомяки И мы хомяки Там что только ты щеки но не теряем подростку, хомяки На свете мы не можем жить Иначе хомяки И мы хомяки Там что только ты щеки